Боевая подготовка внутренних войск – это система организационных, материально-технических, методических и учебных мероприятий по обучению личного состава, слаживанию, соединений, частей и подразделений для выполнения служебно-боевых задач в соответствии с предназначением. Командиры и офицеры структуры боевой подготовки, соединений и воинских частей, работая планово и слаженно, смогли реализовать задачи по организации боевой подготовки в 2010 году. Времени стоит на месте и выдвигает новые, более жесткие требования к боевой подготовке внутренних войск. И как бы хорошо не были составлены наши планы, успех их выполнения зависит прежде всего от непосредственных организаторов боевой подготовки, офицеров взводного, ротного батальонного звена. Обучение в системе командирской подготовки, направленное на повышение методического мастерства офицеров и сержантов, развитие необходимых для выполнения должностных обязанностей профессиональных качеств не во всех соединениях и воинских частях проводится эффективно. Например, о какой эффективности можно говорить, когда некоторые офицеры войсковой части 33-10 не могут дать полноценный ответ на элементарные вопросы боевой подготовки. Командир взвода, старший левша. Основные части ПМА. Пистолета Макарова. Пистолет Макарова стоит. Ствол со ствольной коробкой, пистолетная рукоятка с боевая пружина. Квадратная пружина. Затвор с выбрасывателем, предохранителем. Сколько часов отводится на боевую подготовку вроде в месяц? Основная часть пистолета. Значит, э, ствол, со, ствол со спусковой скобой и курком. Э, боевая пружина, затвор с выбрасывателем. Э, магазин. Станови! Станови! Станови! Станови! Станови! Командир второго патрульного взвода, 9 патрульный рот и лейтенант Шумяков. Время горения запала гранаты РГД5. Три секунды. Так, э, на каком расстоянии сохраняется убойное действие осколков гранаты РГД5? 28 метров не удалось добиться эффективной работы в вопросах подготовки сержантского состава. Так, плановые занятия в системе командирской подготовки, инструкторско-методические занятия, не всегда способствовали их качественному обучению. Что такое калибр? Калибр – это количество нарезов Прицельная дальность автомата? Прицельная дальность – 1000 метров. Основная часть автомата? Так, основные части автомата. Стольная ствол со стольной коробкой. Потом затвор. Газовая трубка. С затворной рама. Потом крышка стольной коробки. Возвратный механизм. То есть пружина. Газовая трубка со ствольной накладкой. Севьё. Магазин. И шомпол. Что такой ряд? Ряд. Это... Что такое Ряд. Это... Размещение военнослужащих в одну шеренду. Еще раз, Друг... кто вы по, э, по должности? Старшая горожка. Рота и должность? Третья очередная рота, замкован зол, третья очередная зол. Обязанности командира перед построением в строю? Товарищ полковник, наш антурс, это готов. Командир отделения перед построением в строю обязан Брейд. экипировку, наличие личного состава. Какую есть по себе военную технику? Также внешний вид, какую иметь на себе военную технику, снаряжение, провести наличие личного состава. Стоп. Сохлад... Стоп. Основные части автомата. Основные части да. Нет, нет. Это <свечес> цевье, магазин. Нет, нет, нет. Так, магазин -цевьё. Что такое строй? Товарищ пол полковник, ваш сын Фомичев ответу на строй, это установленный уставом расположения военнослужащих, воинских частей подразделений для их совместных действий в пешем а также на машине. Товарищ полковник, наш сын Что такое калибр? Проведенная в октябре 2010 года тактика специального учения с соединениями и воинскими частями Корпуса охраны общественного порядка войсковой частью 3214 позволила привести войсковые оперативные резервы к уровню, отвечающему современным угрозам и вызовам. Однако в ходе заключительной подготовки к нему выявился ряд проблемных вопросов и недостатков которые свидетельствовали о том, что на проводимых в соединениях и воинских частях тактико-специальных учениях, за исключением войсковых частей 32, 14 54, 48, их руководители не создают сложную и поучительную обстановку, заставляющую обучаемых командиров принимать целесообразные и нестандартные решения, а их подразделения выполнять учебные задачи с максимальным напряжением. Как показала проверка занятий в войсковой части 3310, требования командующего внутренними войсками о подготовке подразделений к предельно жесткому варианту развития событий в чрезвычайных обстоятельствах, аналогичных складывающимся в мире, выполнялись не в полном объеме. При этом нет существенных сдвигов в вопросах составления планов проведения занятий, в которых отсутствует методика их организации и проведения. План проведения занятий по тактической потоке внутренних войск по теме батальон специальной операции по ликвидации масы беспорядка населенном пункте, в этом плане не отражена методика проведения занятий. Отражена. Отражена одиночно-потоковоеннослужащее. Что говорит о.. в какой-то степени формальном отношении к проведения занятий. А ведь занятия можно проводить и так. Мой выбрит затылок Надет камуфляж, присягой развеян гражданин мираж, обкатка броней за Берите салаги, сержанта пример, отбой и подъем. Рота-Т в грязь лицом, терпи и ты будешь отличным бойцом. Зажми кулаки вверх и вниз сотни раз, братишка, ты старший, запомни наказ. В отдельной бригаде спецназа не знаю другого приказа. В бою не сдаваться и не отступать. Важным звеном в выполнении служебно-боевых задач является подготовка военнослужащих в учебных подразделениях. Как показала практика, причинами низких результатов обучения в учебных подразделениях являются формальная работа комиссий «Соединение воинских частей по отбору кандидатов для обучения в учебных подразделениях». Войсковые части 33-10, 54-48, 55-25, 55-27. Недостаточная мотивация отдельных офицеров – невысокие методические навыки сержантов учебного батальона, личные качества курсантов. В марте этого года для обучения в учебное подразделение войсковой части 67-13 по подготовке специалистов-кинологов прибыло 40 военнослужащих. По итогам контрольно-проверочного занятия по физической подготовке 19 – получили оценку «неудовлетворительно». А по данным комиссии воинских частей, все они имеют положительные оценки по физической подготовке. Следовательно, подготовка военнослужащих в пунктах постоянной дислокации проводилась «неудовлетворительно». Физическая подготовка и спорт во внутренних войсках один из основных предметов боевой и профессионально-должностной подготовки. Одним из основных ее видов является утренняя физическая зарядка, которая проводится для быстрого приведения организма военнослужащих в бодрое состояние после сна, укрепления их здоровья и закаливания. Наиболее качественно и эффективно она проводится в войсковой части 3214. А вот, как можно проводить утреннюю физическую зарядку, не подвергая себя особым нагрузкам, сокращая время зарядки, так как контроль со стороны дежурных по соединениям и воинским частям зачастую не осуществляется. Где ваш нет, так, нет, мата, нет. Сюда. Позовите, сюда. Позовите сюда его. Э, дело в том, что, во-первых, сколько зарядка должна проводиться по времени? 30 минут. Ну. Правильно? Ну. А сколько вы проводили? Сколько вы проводили зарядку? В половину у вас подъем, в 37-40 вы вышли. Вы вышли без 20 сюда, на плац. Вот сюда вышли, без 20 строится. Уже 59 минут, то есть 19 минут зарядка что ли получается? На проведенных соревнованиях по рукопашному бою был выявлен факт слабой подготовки военнослужащих к данному виду соревнований. Так, из 112 человек первый тур не прошли 24. Современная обстановка выдвигает новые требования к организации и проведению боевой подготовки военнослужащих всех категорий. Остается дело за малым, чтобы каждый работал над повышением уровня личной подготовки и профессионально обучал подчиненных, готовя их к умелым действиям в любой обстановке и условиях.